поясница но то что из-за грыжи обычно то что бывало, например это, это э, простреливало там поясница да и то есть отключалась например так что чуть-чуть ну, вот, там наклоняешься и выключает я там руками опираюсь об ноги подкидываю прямо хожу вот ну, до такого mm. руки не имеют э, когда на боку сплю на каком-нибудь так же вот после шеи не помню. Не помнишь? Да. То есть я прям просыпался, когда переворачивался, получается, и ну как бы чувствовал не менее. Сейчас не, не, не, не помню. Вот. Ягодицы не дает? Не помню не ягодицу много, да. Вот ты, допустим, стоишь, работаешь, сидишь, спина, спина не устает поясница? Не затекает. Затекает, да? Да. Через сколько? Не знаю, минут. 10 собираю, ящики ящике сидя, например, и уже встаю как-то вот помедленнее, mm -hmm. потяжелее, да. Это между лопатками здесь комфорт? Ну, я постоянно вот поправляю, хожу себя, и вот что-то там, вот, допустим, я свожу лопатки, что-то щелкнет, допустим. Mm -hmm. Такое бывает. Вот так вот постоянно я бы хожу, тоже вот так и шею хочется тоже поровнять. И... А то, а вот это, вот... это раньше, да, было между лопатками тут прострел, да, ты говоришь? И Просто раньше а я бы... старал, да да. Ну, то есть я вот так вот и ходил постоянно, грубо друг да? не, не мог, да, уже этот. расслаблял и меня прям сразу тянуло, короче, там. Такая, как натянутая струна. Здесь шея сильно вылетел. так вот. Первый. Пятый, шестой, седьмой торчит. Позвонок. Первый грудной тоже торчит, и смещен сюда вправо. Склепос у тебя левосторонний, да? Ну, как-то знакомым, наверное, таким вопросом, долларом, что имеет меня mm -hmm. спина. Сейчас будет по точкам нажимать, и ты будешь повести баню шкалет 1 от 10 гладий. Полевое ощущение свое. Тут. Ага, есть. Вот пятерочка, Сколько? да. Пятерка? Есть. Да, была. Вот, mm -hmm. Здесь. О, где-то 8-9. А а Тут, да? Ага. Прям вообще. Тут? Тут тоже, где -то так же. 8-9. У меня тут два, три. Так, вот тут вот, вот. Да, вот здесь вот девятка, да, десятка. Копчик словно тебе. Да, я словно. Вдох. Вот вот постоянно растягивать хочется, конечно. И щелкай постоянно Пром. плечи, кстати, сбываю. Да. Вот здесь вот растягивать хочется и плечи. Ааа, -а -а. если друг на да. Щелкнул, да, уже? Тянет? Тянет? Вот есть что Вдох. Выдох. Теперь ноги ровно, таз ровно, таз, таз ровно. Сейчас между друг тур другом позвонки будем раздвигать, будем, у тебя зажаты, таз сильно? Вдох, Выдох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. вдох. Сильнее, да, у тебя рука сильнее? Сильнее это... Как будто ты... Больше Здесь? Нет. Тут? Нет. Здесь было. А ты так давил? Конечно. Сильно жму сейчас. Нет. Нет. Какой-то один ну, есть Здесь? Нет Здесь был да, И да, сильный был Прям Локтем да. давлю Нет? Ну как будто вот какое-то мышцу перекатываешь ага. перекатывает? Ну да Здесь? Нет Здесь побольше чем здесь Здесь не было. Тут? Нет А? Нет Нет Сильно уж мы Нет, нет. Сильно вот а ты то если ты не то скажешь мне это не будет. сильно вот я буду не сильно ты же знаешь я могу сильно нажать ну если, да? если надо я не знаю как надо ну вот нет ну я вас сильно нет, давлю, нет, нормально нет, нет здесь? нет тут? нет тут двойка-тройка была? была, да тут? Ага. нет здесь? нет